Всем привет, друзья! Вы на канале Планета Информация. Недавно благодаря своему каналу познакомился с одним интересным человеком. Зовут его Искандер. Он благодаря моему каналу нашел меня, написал в личные сообщения, рассказал свою историю, как он и где раньше работал. Она оказалась очень схожа с моей. Рассказал, в общем-то, как пришел к заработку на своем YouTube-канале, Начал он его вести всего 5 месяцев назад и уже на четвертый месяц он вышел на доход в 50 тысяч рублей за месяц Сейчас он еще больше и будет увеличиваться пропорционально росту подписчиков Тематика у него связанная с футболом, у него всего 13 тысяч подписчиков, это не такой большой результат Но тем не менее стабильно уже получается зарабатывать больше 50 тысяч рублей сидя дома, не кататься каждый день на работу, не приносить доход какому-то непонятному дяде, а просто, просто работать в свое удовольствие и зарабатывать на этом деньги, которые много кто не зарабатывает на своей офлайн работе, тратя на это пять дней в неделю. И я, как уже рассказывал вам в своих видео, тоже зарабатываю на YouTube. У меня, то есть так получилось, что вообще можно сказать, на пассиве за май удалось заработать 50 тысяч рублей за месяц. Рассказать конкретно мою историю заработка на YouTube я пока что на большую аудиторию не могу. Так как пока что я один именно на YouTube занимаюсь подобной схемой. Она абсолютно белая, там нет никакого обмана, так как я все-таки глобально болею за честный заработок. Потому как тут на Ютубе сейчас очень ценится, очень модно стало говорить трушный, да, трушный контент. Трушный это значит честный, настоящий. И мы с Искандером решили сделать совместный проект. Создали телеграм-канал, в котором будем выкладывать очень полезные кейсы именно по заработку на Ютубе, Рассказывать какие-то интересные наблюдения, фишки, делиться своими результатами. И тем самым вместе с вами помогать друг другу и зарабатывать на этом деньги. Так как тут крутятся просто миллиарды долларов, ребят. Так что вступайте в наш телеграм-канал. Называется он «Зарабатываем на YouTube от 100к в месяц». 100к, потому что так получилось, что наш общий заработок с YouTube с Искандером составляет больше 100 тысяч рублей. И сейчас вот я планирую работать на YouTube и зарабатывать точно так же, как это делает Искандер то есть работать по его методу. И я также поделился своей схемой заработка на YouTube с Искандером и совмещая две такие схемы, одна из которых в принципе вообще приносит заработок на пассиве, тема Искандера все же требует небольших вложений времени. Так вот, вступайте в этот канал, ссылка будет в описании к этому ролику. Вход туда абсолютно бесплатный, обещаю, что там будет очень интересно. И сейчас интервью, это будет мое первое интервью. И сейчас мы созвонимся с Искандером, попытаемся сделать такое мини-интервью, зададим ему пару вопросов. В общем, погнали. Алло, алло, алло. да-да-да. Ага, да, Искандер, Привет. Привет, снимаю, и... снимаю видео сейчас для своего канала, сейчас вкратце о тебе немного рассказывал и было бы, собственно, здорово, если бы ты сам немного поведал о том, как вообще, собственно, пришла идея заработка на YouTube. Да, конечно. А заработке на YouTube я, в принципе, знал давно и всегда интересовался этой платформой. Но хорошие деньги начал зарабатывать не так давно. После того, как закончил, универ устроился на работу торговым представителем, работал с утра до вечера там за 25-30 ну, тысяч рублей в месяц. В общем, на жизнь хватало, но ничего, собственно, позволить тебе не мог. С годами стал понимать, что на этой работе долго ну, не продержишься, ну и амбиции были куда больше. Начал искать идеи разные для бизнеса, перепробовал кучу всего, но так и не смог добиться успеха, потому что, ну, как и везде, нужен был первоначальный капитал хороший. После чего начал искать заработок в интернете. Опять же, обошлось не без проблем. Покупал платные курсы, где была одна вода никакой информации. И, ну, в принципе, однажды после просмотра видео на YouTube задался вопросом, почему, в принципе, я не могу зарабатывать так, делают это успешные блогеры. И начал детально изучать этот вид заработка. Ну, на данный момент я зарабатываю 75 тысяч рублей в месяц занимаюсь любимым делом понятно ну в принципе наверное история каждого второго моего подписчика это да. думаю потому что у меня тоже большинство я думаю работают именно в офлайн сфере и судя вот по, по, по комментариям я проводил опрос под одним из своих видосов все работают и только собираются уходить ну типа, что уж тут вообще говорить, я и сам, собственно, пока что еще работаю, только собираюсь уходить, несмотря, несмотря вообще на то, что достиг каких-то уже результатов в сфере заработка в интернете, не каких-то миллионов, но все равно, тем не менее, какой-то доход ощутимый в последние особенно месяцы уже начал получаться. Расскажи вообще, как, когда уходил с работы, на тот момент уже YouTube приносил вообще какие-то деньги? Ну, в принципе, я работал и параллельно изучал все тонкости Ютуба, ну, у которых просто куча. На изучение всего я потратил очень много времени, ну, и не было мне денег положить на рекламу. Uh -huh. Зарабатывать я начал чуть больше двух месяцев назад, и окончательно уже ушел после этого с работы. Ну и теперь развиваю свой онлайн-бизнес и наращиваю обороты с каждым днем, в принципе. Uh -huh. Как то так? Uh -huh. Ну, вообще, чтобы как бы голословным не быть, расскажи немного про тематику, что, чтобы вообще людям было понятно на чем вообще конкретно получается зарабатывать на просмотрах там или, может, на продаже чего-то, какого-то продукта, чтобы было вообще понятно, о чем речь. Ну, смотри, Герелл, в принципе, много сопутствующих тематик, но у меня канал спортивной тематики. Просмотры, конечно, имеют значение, но не так, как сама тематика канала. Я заключил контракт с компанией, которая сейчас исправно мне платит э, за рекламу в моих роликах. Ролики, uh -huh. ну, рекламные ролики, это приролы. А таких компаний, ну очень много, которые готовы заплатить большие деньги блогерам, потому что Google реклама стоит намного больше. Ну ее и проблематично для рекламодателя запустить на, на YouTube. Ну вот именно с просмотров я зарабатываю 150-200 долларов в месяц. Ну это помимо 75 тысяч рублей. Uh -huh. Так, ну в целом, я думаю, понятно. Сейчас немного отвлекусь от темы, вообще почему появилась, ну расскажу вообще почему появилась идея создать отдельный канал в Телеграме. Потому что я вот вижу, что аудитория начала распыляться, так как сливаю курсы там на разные тематики. Все, все пробуют сразу и то, и то, и как следствие ничего не получается. И, mm -hmm. и вот тем более без ментора, без наставника очень сложно начать зарабатывать, я по себе это знаю. То есть люди посмотрели какой-то курс или схему, никто вам не подсказывает, не мотивирует, многие на все забивают и, соответственно, у них ничего не получается. И вот я так как сам зарабатываю, в принципе, на своем YouTube-канале, не на этом, на котором вы сейчас находитесь, а mm -hmm. у меня есть еще один, на котором вообще примерно... 5, ну не примерно, а там 5 подписчиков и просмотров вообще там немного. И на этом в мае получилось заработать 50 тысяч. У, у Эскандера там тоже немного подписчиков, но там, как я понимаю, вывозят просмотры. И вот появилась такая идея научить вас, как именно зарабатывать деньги на ютубе, не имея большого количества подписчиков. И чтобы многие из вас не распылялись я все-таки решил бить в одну точку я вообще давно об этом задумывался и искандер собственно меня на это окончательно подтолкнул за что я ему очень благодарен на самом деле совместными усилиями я думаю мы будем развивать этот канал в Телеграм. я посмотрел в принципе вообще нет подобных каналов связанных с ютубом именно в телеге ну и в дальнейшем, возможно, это во что-то перерастет, получится, может, как-то монетизировать этот канал. Ну да, в Телеграме это в любом случае такой информации я не находил, да и вообще в интернете не находил. Потому что вся информация это ну, полностью наработки свои, полностью mm -hmm. на, на то, на чем мы сами обжигались, в принципе. Кстати, я уже выложил на канал мануал, в нем я объясняю всю суть заработка и вся полезная информация будет там. Переходите на канал, дальше будет очень много полезной информации, с помощью которой вы собственно, научитесь угу. зарабатывать так же, как мы. Да, я тоже выложил уже небольшой мануал о себе на этот канал. В принципе, многие из вас уже со мной знакомы, но так как на этот канал в скором времени планируется привлекать подписчиков из других каналов, переходите в него. Все, кто хочет заработать, обязательно подписывайтесь на YouTube и Telegram канал и также ссылочка на канал по заработку на YouTube будет в описании. Там будет очень много интересного, будут интересные схемы, кейсы именно по YouTube. Основной канал будет также работать в штатном режиме, так что следите за выходом постов и обязательно поставьте канал в закреп, чтобы не пропустить новые обзоры, актуальные курсы и схема заработка. Спасибо, Искандер, тебе за интервью, думаю, у нас получится неплохой проект, который поможет очень многим людям заработать деньги в интернете, да. на сегодня это все, всем желаю удачи. Да, всем пока, друзья, до новых встреч в Телеграме.